Не, ну это проще по концовкам будет, сейчас я думаю Че там? Найти рычаг только Пойдем. Найти ключ от пещеры, я актонализацию найду Он да, всегда в одном Нужна-нужна Зачем? А, ну да, пещера... Нет, там... А, ну да, там почти не нужна Ой, все подожди Ключ от офисов Залетаем Здесь чел, как обычно, видишь, он стоит просто Так, солдатки не нужны, да? Да, солдатки больше не нужно. Подожди, туалет, вот Тут вроде только заглушка, да Так, спрятался Короче, они на открытии дверей вообще не боятся. Меня нокнули да. Так, второй предохранитель А, что я сделал? Стой, стой, получилось? Я успел, нет, не успел Меня он прям убил в этой штуке, прикол Так, предохранитель Ты ключ свой нашел? Он же в одном и том же месте. Нет. Не в одном и а том же. У меня в одном? Канализация всегда в одном? Я нет. Да, нам нужно ключ диспетчерской. Нужно проверить его на наличие сейчас, подожди. Да, он там все висит. Все четко. Мне нравится, что мы, знаешь, настолько затрачиваем эти карты, что мы профессионалами в них становимся. Можно откроется? Спасибо. Нет. Все четко? Так, давай. Чем? Электричество. А там ничего же нет вроде, нет? Нет, там есть. У получилось забраться туда, наверное. Сейчас пытаюсь как можно вот сюда. Слушай, нужно найти ту комнату, где диспетчерская. Блин, а, сейчас вспомнил куда. Ты предохранители нашел у тебя? Предохранители? Предохранители, да. Сколько тебе? Ноль. Реально? Угу. Ты не знаешь, нам ну, еще три нужно? но ты успешно сможешь их найти ты успешная крыса я предохранитель нашел один и ключ нашел все В диспетчерской нам нужно еще предохранитель кнопка а нет есть только один Четыре, еще два нужно но они-то сверху должны быть поэтому почти наверх Один нашел, еще один остался. О господи! Нашел? Да. Где он был? Там, где мы не искали. Вообще? Я туда смотрел, а, но из-за того, что здесь сломанные а, это и свет, и тени, и все остальное и вот эти отражения, я просто не замечал, что эта штука светится. Возможно. Боже... Него... Боже, что за неудач? меня залагало. Ой, у меня игра окрашена. Не время. Да, Нет, а у тебя я говорю. Не время. Ты видел свою рожу. Первое. Так, теперь, стой, смотри. Установить поток воды где? Стой, что это делает что-то вообще? Смотри, по-моему, так, не? О, босс, босс, босс. Стой. Пропал? Все? Звуки пропали. Потому что я вошел в это, походу. Ничего, сейчас подберем, подожди. Да, мне кажется, дело не в этом. Мне кажется, во, я смог. Теперь найти рычаг так, нужно. Найти рычаг, нога. Один... стой, один-три. Да, ты вырывал. Да. Э, рычаг, да. Заходись. <соркот> ты, в принципе, был прав. У меня нет. Не угандов. У меня ударил. С разворота просто. Нужен рычаг для рисового на тебя, да? Угу. Побежали, побежали. Со мной, со мной. Хм. Четко. Четко. И кацана Yes. Вау, вот это руки у нас. Да, я тоже хотел сказать. И... Мы решили войти в поезд, серьезно? А зачем мы восстановили И пути? Интересно, что будет? Че за мы просто Послушай. Смотрите, посмотрите, что будет. А, ну, мы забанили. А. А мы просто его возьмем в поезд, да? А... Ой, этот поезд помнишь, да, который сначала был? <связь> Ой, смотри, новая ли... линия заработала. подожди, мы суицид сделали по факту. Его. Нет, и мы тоже суициднулись. А, нет. Мы ж толкнули поезд. Поезд поезд. Ну, мы сами сейчас водители в то поезда, мы. Мы водитель поезда. Страж Гаприница убит, а его останки сг сгинули в мрачных недрах канализационной системы города. Вы отчитались о решении проблемы, и ученые из-за искупления вернулись к для продолжения экспериментов, не опасаясь быть убитыми за свое вероломство. Однако авария в канализации разрушила часть станции, до календаря теперь не добраться, судный день не предотвращен, а зловещее божество, жаждущее разрушение, ожидает скорого освобождения от оков, сковывающей его мощь саркофага. То есть это плохая, понял? Ну да. У этого места есть альтернативная концовка, логично. Мы уже Благодарю всех за просмотр, всем удачи, всем пока. Все.